Всем здравствуйте, мои уважаемые подписчики и те, кто только недавно присоединился и те, кто хотят ко мне присоединиться. Сегодня я хочу приготовить ханум, восточное блюдо. Для этого нам понадобится для фарша. Это полкило фарша, у меня чисто говяжий, лук, вот такие вот, где-то ну грамм 400, штуки 4 картошки, две морковки, можно одну крупную или же вот так вот, как у меня средние, один зубчик чеснока, один у меня крупный, можно... Два мелких. Также понадобится черный перец для фарша, приправы для фарша и одно яйцо. Что-то у меня куда-то укатилось. Вот одно яйцо для фарша это. Теперь для теста понадобится 700 грамм муки. Первый, а высший сорт. Два яйца, подсолнечное масло и где-то 500 грамм, 400 грамм кипятка. Ну, теплой воды. Для теста. Начинаем готовить тесто. Итак, тесто. Солнечное масло. Сон. Буду добавлять постепенно фонарок института. замесили тесто отправляем его настаиваться где-то 20-25 минут пусть отдохнет немного нарезаем мелко очень мелко лук ну, можно даже его прокрутить на блендере я наверное так и сделаю для фарша это уже готовим фарш Чеснок через чеснокодавку сюда выдавим, один зубчик. Можете не добавлять в чеснок, мне нравится с чесноком, я вот как-то, этот вкус чеснока мне нравится. Теперь картошку тоже, также перемолчу на блендере. Многие нарезают картошку мелким кубиком, но у меня маленькие дети, он начинает крошиться, поэтому я лучше ее перемолочу или можете перетереть на крупной терке. Морковь, перец черный, специи, вы можете добавлять любые, я так, мясные специи добавляю, соль, соль тоже на свой вкус. И одно яйцо. Все перемешиваем. Вот такой вот у меня фарш получился. Он очень интересный, такой рыхлый, картошка, морковка, лук, все сюда так хорошо вписывается. Теперь мы будем накатывать пласт из теста. Теперь раскатаем тесто на тоненький пласт. Серый анголит тоже надо. он тоже тяжелый, ну, дальше, зачем, и немножечко надо есть, посолочного и так поработаем. Добавляем начинку и равномерно распределяем ее по средним местам. Глупо говоря, это минимум маленький. Заворачиваем все это в рулетик. И вот так все защемляем. Отправляем все это на лист монтаварки. Лист монтаварки надо будет смазать маслом. Хорошенечко смажется только. И вот в таком состоянии варить 45 минут на воде. Ну, в мантоварке, в общем. Ну вот, мое блюдо уже приготовилось. Вот так вот я его подаю обычно. Очень вкусно, ароматно пахнет. Сейчас покажу в разрезе. Пожалуйста. Все очень вкусно. Спасибо, что смотрели мое видео. Смотрите дальше мои другие видео. Всем удачи, всем здоровья, всем успехов. До свидания.